Привет, дорогие друзья, подписчики и зрители! Да, это Тайна НЛО. Сегодня я вам покажу то, что запечатлили военные. А именно, кого? Вы не поверите, но власти США и все, можно сказать, страны знают про НЛО много чего. Да и скрывают они очень много. Но что на самом деле они скрывают? Вы, наверное, все видели в плохих, необычных природных условиях появляются объекты НЛО. Да еще какие они появляются? Опасны! И сейчас Конгресс США сделали огромное заявление, чтобы слежка за НЛО усилилась в полном мере. Это очень странно звучит, но США готовятся на из космоса. Но так ли на самом деле? нападение из космоса и поэтому сейчас они вооружили 118 спутников необычным лазерным оружием. да это очень странно но вы представляете что за оружие на спутниках установлено на таких необычных моментах установлены даже корабли это война получается или конец света но это еще не все. Я вам сейчас покажу, что военные засняли в Канаде. И у вас, наверное, будет множество вопросов и такие необычные видеосюжеты вы, наверное, первый раз видели. Вы готовы это увидеть? Да? Ну тогда посмотрите этот необычный видеосюжет, как военные сняли НЛО в Канаде. Вы думаете что за объект нло был заснят в канаде удивительно военные были шокированы но граница сша и канада это очень одинаковые можно сказать по рельефу страны но суть в том что этот необычный нло появился нарушив границу сша а потом канаду Поэтому множество вертолетов и самолетов было замечено в этом районе. Но не было никаких нападений на этот объект. Очень странно, но теперь самое интересное. Вы когда-нибудь видели вблизи НЛО, так еще в таком интересном качестве? И я уверен, что вы хотите увидеть реальность того, что этот НЛО из себя представляет. Но тогда посмотрите, увеличено. Необычный формат НЛО Так еще каким интересным качеством Этот объект НЛО Очень странного типа Если сравнивать, что это скорее всего Какой-то Людской корабль, потому что мы видим Необычную структуру его А именно стекла Или окна, а еще какие-то Необычные турбины Да вообще, такое ощущение, что это какая-то 3D графика Помимо того, что военные Чуть не открыли поэтому Огонь, я думаю, что... Может, это вообще разработки людей. И поэтому военные не открывали огонь по этому объекту НЛО. Потому а что это русские издеваются, создали НЛО и сейчас пугают американцев. Очень странно. Ну а теперь посмотрите другой видеосюжет. Как вы думаете? Увы, дорогие друзья, но этот видеосюжет также напугал множество зрителей. Не поверите, но этот кадр был сделан группа военных, которые столкнулись с этим необычным объектом. Еще очень много будет вопросов по этому объекту. Но кто и что это такое? Дискообразный НЛО необычный формат защитной пленки, как будто электричество его.. Прикрывает. Помимо того, что множество очевидцев знают про иного много многочи, уфологи. Мне кажется, что военные не будут открывать огонь, потому что есть необычный весовой контроль. А именно, если они откроют про этот необычный объект множество пуль, то я думаю, что этот объект уничтожит всю планету Земля. Но нет, были множество необычных кадров, как НЛО спасал людей. Но что сейчас происходит? Вы думаете, что это, скорее всего, необычный видеосюжет? Да еще как-то он нарисован. Но посмотрите внимательно, вы увидите, что у него есть необычный люк, где это электричество выдает множество странных эффектов. Мне кажется, что этот необычный НЛО готовится, наверное, к нападению на землю но пока что мы не видели сто процентов нападения но это еще не все ну а теперь самый страшный видеосюжет который этот ждал миг посмотрите дорогие друзья а это, дорогие друзья, ролик шокировал множество людей. Здесь было два аномальных явления – необычный НЛО и потом землетрясение. Вы видите на экранах необычный вулкан, который спал несколько веков. Но суть в том, что он спал, но сейчас он проснулся из-за этого необычного объекта. Множество очевидцев, а именно военных людей, видели эту картину, а теперь самое интересное, что НЛО вытворял со спящим вулканом, но вы видите какой необычный фрагмент ролика, так еще какая необычная бальная система землетрясения, говорят около 7-8, но это очень было странно, посмотрите везде как все прям в пыли и что это такое? Теперь посмотрите в другом ракурсе, этот необычный НЛО спал несколько сотен лет и теперь он проснулся. Что вы скажете по поводу того, что власти Китая умалкивали специально про НЛО, но теперь вы видите сами, толчки прям до Пекина дошли, это северный Китай горная местность. Как вы думаете, дорогие друзья, что теперь будет дальше? Если вам очень интересно, то поставьте лайк и подпишитесь. А я начну вам другое расследование. Да, еще это субъективное мое мнение. А ваше будет под комментарием этого ролика. До новых встреч!